Алине 34, и она добилась всего, чего хотела, кроме одного. Мечтая о жизни героинь-мелодрам, она так и не смогла найти мужчину своей мечты. Личная жизнь Алины наладилась, когда она подала заявку в Мегалав. Как это сделать? Очень просто. Сначала заполните анкету. Отвечайте честно и открыто, чтобы подобрать идеального кандидата. Загрузите 30 фотографий, которые демонстрируют вашу многогранность. Запишите три коротких видеоролика и предоставьте паспортные данные для верификации. С вами будет работать ваш личный менеджер по отношениям, также переводчик навстречу. Мегалав гарантирует безопасность и конфиденциальность. Алина уже пошла на первое свидание со своим избранником. Хотите также? Заполняйте форму на сайте megalav.com.ua и измените свою жизнь к лучшему. Мегалав – действительно брачное агентство.